Всем привет! На связи Хаос. Поговорим сегодня о хабаровских трамваях, точнее о месте, откуда они выезжают на линию трамвайной депо номер один. Хабаровский трамвай был пущен в эксплуатацию 5 ноября 1956 года. В 1957 году введен маршрут номер один, Кимфарн завод, железнодорожный вокзал. Построен однопутный участок до завода, маршрут номер два. На балансе числятся 32 вагона типа МТВ-82. В 1958 году сдан в эксплуатацию маршрут номер 5 – железнодорожный вокзал, 38 школа. В советское время было 9 трамвайных маршрутов. Сегодня осталось только 3. Маршрут номер 1 – ЖД вокзал, Химфармзавод. Маршрут номер 2 – ЖД вокзал, картонно-рубероидный завод. Маршрут номер 5 – ЖД вокзал, поселок имени Кирова. Ежедневно на линию выходит до 38 вагонов. В Хабаровске все маршруты имеют большую протяженность – связывая отдаленные места города. Хабаровский трамвайный парк обновлялся новыми вагонами ежегодно с 2008 по 2017 год. Потом закупки отменились из-за нехватки финансирования. Планировалось поступление московских списанных трамваев, но тендер на их доставку так и не был создан. За период с 2008 по 2017 год было закуплено 24 трамвая, но, к сожалению, Некоторые из них уже выведены из эксплуатации и списаны. Общая протяженность трамвайных путей составляет 76 километров. Само депо номер один начали строить в 1953 году, но так и не хватало рабочих рук. Стали приглашать на земельные работы горожан на общественных началах. Сегодня трамвайный парк насчитывает 75 трамвайных вагонов. Ежедневно на 4 трамвайных маршрута выходит 34 подвижные единицы осуществляющий транспортную работу во всех районах города. 2 ноября 2006 года здание управления депо в честь 50-летия со дня пуска 1 мая в городе Хабаровске был открыт музей истории городского электрического транспорта. музей посещают работники предприятия, школьники, студенты и горожане. На территории депо, кроме администрации и ремонтного цеха, расположены две службы – энергослужба и служба пути. Сотрудниками службы энергохозяйства осуществляется ежедневное текущее техническое обслуживание как контактной сети трамвая, так и тяговых подстанций. Работники службы пути ежедневно выезжают на объекты и выполняют задания, направленные на поддержание в нормативном состоянии трамвайного полотна, а также производят капитальный ремонт пути. Стоит отметить что изначально в городе было два депо. В 1973 году произведен пуск в эксплуатацию трамвайного депо номер 2, но после почти 50 лет работы в 2017 году трамвайное депо номер 2 на улице Тихоокеанской 164 закрыто. В марте 2018 года территорию продана. все законсервированные вагоны перегнали в депо номер 1. Таким образом, в Хабаровске осталось одно трамвайное депо. На наш субъективный взгляд на данный момент ни о каких перспективах по увеличению трамвайных маршрутов думать не приходится. Сейчас Хабаровский трамвай находится в крайне плачевном положении. Уже много лет идут разговоры о том, что трамвай в городе планируется убрать из-за больших долгов и нерентабельности. Но пока трамвай отстояли, хоть и пришлось убрать ряд трамвайных маршрутов. Поэтому мы надеемся, что Хабаровский трамвай будет существовать и дальше. А на маршруты выйдет новый подвижной состав вместо Морально и технически устаревших действующих сейчас вагонов.